привет добро пожаловать на канал лесной строитель меня зовут алексей для тех кто забыл да пришел сегодня в землянку пораньше и что-то так увлекся процессом рабочим что совсем забыл уже и поздороваться с вами и вообще рассказать о планах на сегодня в первую очередь я хочу снять верхний слой земли ну хотя бы Дровник спрятать да, вот под этим слоем И переднюю часть крыш Может быть и заднюю посмотрим У меня сегодня есть с собой газонная трава То есть максимально выкладываю верхний слой крыши своей землянки грунтом Плодородным слоем почвы Потом посею газон и немножко присыплю песком взойдет он не взойдет как бы ну ладно посмотрим как вы помните в том году я уже сеял газон на крыше и хочу сказать что по моему он погиб ну есть тут две-три травинки ну короче говоря нет кстати говоря сегодня на улице градусов на 15 уже хорошо что внутри Подземного дома прохладно, как будто бы с кондиционером сидишь там, ну там всего лишь плюс 10. То есть можно здесь потрудиться, нагреться, а потом пойти туда и охладиться. Ну а после того, как я выложу крышу почвы и посею газон, займемся очень интересным занятием. Как вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что нужно попробовать собирать дождевую воду. И у меня есть несколько идей э, на этот счет. И сегодня я попробую их реализовать. Поэтому садитесь поудобнее. Э, будем вместе смотреть, что у меня получится. Поехали! Так, да, как вы уже успели заметить, я немного подготовился, подготовил бревна для своего будущего водяного накопителя. Там и пленка лежит уже, и специальный поролон, чтобы пленка не провалась. Скоро все увидите и поймете. Интересно, есть ли сейчас березовый сок? Почки на березах набухли, и я так понимаю, что сок уже поступает по всему дереву, от корней идет вверх. А с тобой не взял сегодня? Ну, как вариант, можно гвоздем гвоздь вбить, вытащить, потом и Какую-нибудь тоненькую соломинку похваткнуть и подставить какую-то тару. Ну, стакан-то у меня точно есть. И проверим, если сок есть, то с удовольствием его попью. Отлично, трубу практически не видно. Давно хотел это сделать, благо от сосны кора валялась тут, как раз и пригодилась. Ну, естественно, конечно, когда я буду топить а, свою баню или сауну, то по-хорошему нужно кору будет убирать. Либо а, между корой и трубой проложить слой песка чтобы кора не загорелась и не подпалить весь лес. Ну что, работа спорится потихонечку, но дело движется. И мне это нравится. Землянка прям становится реально землянкой. Теперь она под настоящей землей будет, а не под песком. Я выложил газоном лицевую сторону фасадную, ну, чтобы было красиво. Посеял газонную траву. И сейчас хочу просто сверху землю немножко присыпать по возможности, чтобы вот этот желтый песок, такой коричневого цвета, не бросался в глаза. Земля все-таки почернее, потемнее. Ну что, береза, угостишь меня немножко соком? Я думаю, стаканчик к концу дня наберется. Что, пожалуй, пора начать копать яму. Задача какая? Нужно выкопать яму размером примерно метр восемьдесят на метр восемьдесят а ширину и глубину. Нужно ее сделать 60-70 сантиметров. После чего, ну, по типу землянки, сколачиваю короб из бревен, который я приготовил, и вкладываю туда пленку, которая не будет пропускать воду. Данный участок находится под наклоном, и, соответственно, я расстилаю перед моим, так сказать, накопителем тент, и вся дождевая вода, если дожди будут, ну, а они будут очень скоро, вся дождевая вода будет стекать по тенту в мой накопитель. Ну, а там уже посмотрим с вами, что из этого получится. Будет ли вода набираться? Первый да, вопрос. Будет ли вода не испаряться? Второй вопрос. Ну, и третий вопрос. Какое качество воды будет? Как бы, будет ли она со временем э, населяться насекомыми различными, ну, может быть, водомерками, еще кем-то. Да, даже не верится, что когда-то я смог откопать себе огромную яму под строительство землянки. Так что надо набирать форму после зимы. Это не с бензопилой ходить, пилить дрова ну или доски. Ну ничего, сейчас за пару месяцев наберем форму. Если вдруг, дай бог, у меня будет набираться вода от давления, пленку будет, естественно, распирать, и ее, она будет давить на бревна, и если там будет какой-то острый краешек, то, естественно, он пленку просто-напросто порвет. Конечно, я максимально подготовился на бревна. Я не сразу буду тент накрывать. Сначала я бревна... Упакую, завернув тент, и потом еще обобью подложкой под ламинат трехмиллиметровый. Я думаю, что это поможет не избежать проколов полиэтилена. Ну, в крайнем случае, всегда полиэтилен можно заменить. М -м, вкусно. Такой немножко сладковатый какой-то оттенок у березового сока. Ну, мне вообще нравится. Тем более пьем не так часто его раз в год. Надо отверстие заделать только сейчас. Фигеть, да? Четыре собаки У меня главное, занимаюсь своими делами Поднимаю глаза Посмотреть на землянку Представляете, они зашли в землянку Потому что я дверь там оставил открытой Вышли оттуда И пошли куда-то А что они там задумали в своей голове, хрен его знает я просто замер и <смех> не двигался. И под пение птичек они тихо, мирно ушли. А самое интересное, что я спрятал свой ужин. Ну вот где березу он там упавшая. В пластиковый контейнер убрал мясо и перец красный с сыром. Благо, а, пластиковый контейнер... Не особо сильно пропускает запах наружу. И они не унюхали его. А то я бы мог остаться сейчас без ужина. И ничего бы не поделал. У меня есть шумовой патрон. Но он в рюкзаке. А рюкзак, естественно, в землянке. В следующий раз буду знать и... Всегда носить с собой. Сигнал охотника. Ну, мало ли вот так вот. Сегодня собаки, а завтра листа придет. Так-то не особо страшно, но... Тем не менее, опасаться следует. так и оставлю здесь сейчас песочком в круг подсыплю чтобы все аккуратненько было и можно идти готовить ужин Да, вот так вот. Весь день мясо пролежало. Температура сегодня плюсовая. Я, как видели, в майке работал. Плюс 12, плюс 15 где-то примерно было. Мясо с утра принес из морозильника у ну, доехал, то есть два часа еще добирался до сюда. За два часа оно, естественно, подтаило немножко, да? И в контейнере положил в снег. Сколько прошло уже? 8 или 9 часов, и до сих пор оно мороженое. Вот так вот. Неплохая идея была с холодильником. сижу и что-то как-то грустно стало прям грусть накатила зима уже кончилась такие прекрасные вечера были здесь около печки вокруг лежал снег и я мог выйти посредине леса и точно был уверен что во-первых никто здесь не будет гулять ну, вот как например собаки до да, сегодня и люди тоже зимой особо -то здесь без лыж, охотничьих, либо в... снегоступов не пройдешь. Да и вообще сама по себе атмосфера была такая прекрасная. Особенно запомнились мне некоторые моменты. Ну, естественно, когда был шторм, это было, конечно, что-то невероятное. Прям на всю жизнь, наверное, это воспоминание останется у меня в моей памяти. Ну еще мне э, запомнился момент э, когда я копал а не копал яму уже возводил стены э, во втором помещении и была какая-то ну сумасшедшая погода светило солнце на елках лежал снег и прям тоже этот, этот момент врезался в память мне тоже офигенный просто супер момент который ну, запомнится тоже на всю жизнь ну а сейчас как-то немного грустно от понимания того, что печка топится, наверное, один из последних разов в этом сезоне. Потому что уже лето, не за горами, и смысла, в принципе, топить печку особого нету. Ладно, давайте плавно перейдем к моему ужину. Сегодня я хочу приготовить перцы, фаршированные куриной грудкой, с сыром. А, еще где-то лук у меня лежит сейчас достану. Я уже это блюдо как-то готовил, и оно мне очень понравилось. Очищаю перец внутренности, срезаю шляпку предварительную у него, и э, наполняю перец сыром, курицей и луком. Заворачиваю в фольгу и ставлю в печку. Ну, я думаю, в печь, да, куда? Костер разводить, смысла нет, наверное. Да, в печку поставлю сейчас. заворачиваю все это дело в фольгу наверное имеет смысл завернуть пару слоев Добро пропадать зря Пожалуй, минут 25-30, и потом проверю. Да, сейчас лежу смотрю на печку и уже прихожу к выводу что я буду по ней очень скучать ну пока а, следующая зима не придет казалось бы все ждал так лето а сейчас понимаю что что это время уже не вернуть которое я проводил в землянке. чудесное время и очень классный этап в моей жизни. Готова. и вкус великолепный даже хорошо что я не добавлял соль перец сыр подплавился ну и лучок там еще есть не знаю мне короче соль перец здесь точно не нужны такое диетическое блюдо получилось тоже время очень вкусное Великолепно. Все таки они здесь рядом, это были лосиные следы в прошлый раз Прям вот в 100 метров прошли. Да, теперь это утро просто великолепное. Просто отличное. Фиг с ним. Со сном очень хорошо. И просто классно, что я проснулся так рано в пол-седьмого утра и смог увидеть аж пять лосей. Шикарно. Да, удалось вчера много дел сделать. Ну а в следующий раз... Доделаю водяной накопитель и попробуем собрать воду. Это был канал Лесной Строитель. Спасибо, что посмотрели до конца. До новых встреч. Пока-пока.